В паблике ВКонтакте Сайбершок мы запустили новый розыгрыш на девайс лоджетек и новые скины. Примем участие уже сейчас, ссылка есть в описании. Ну а также вчера на канале вышел ролик, где я прокатил про игроков на М5. Очень сильно буду благодарен за просмотр, потому что он собирает не очень-то и много просмотров. Ссылку я оставлю в подсказках, в комментариях и в описании. Привет, я Шок. Наверное, ты помнишь, как неделю назад я публиковал ролик, где выкачал все смоки в CSGO Я тогда радовался, веселился и не понимал, как это вообще возможно в CSGO И в этом же ролике я отправил мессендж что Valve, чтобы они бы это исправили Они это исправили через 48 часов Понятное дело, это совпадение, мой ролик никак не повлиял Но если, конечно, повлиял, то прикольно Но я это никак не могу проверить Вообще много кто это записал И вот это то, что я вам сейчас покажу, это уже многие записали И я надеюсь, то, что сегодня я этот ролик опубликую и сегодня ночью это пофиксит. Так что еще раз. Вальф hello, it's video for you. I will show now how to do it. Короче, пацаны, я вам показываю, как это сделать. То есть, и раньше я отключал смоки. Сейчас я отключу все. Я сейчас отключу все от начала до конца. Я даже буду видеть людей, которые бегают по карте. Сейчас вам покажу. Вот, у нас есть две папочки. Мы заходим в свойства CSGO. Локально файлы. CSGO. Переносим два этих файла сюда. Заменяем. Уходим, заходим в платформ Заходим сюда, перекину два файла И заменяем Так, а сейчас вы думаете, а что еще надо сделать, Эрик? Ничего Я зашел в CS и сейчас я подниму мышку И вы просто начинаете удивляться Давайте сыграем сценку Раз, два, три Вот, вот как выглядит CS GO с этим гобном. Как это проходит в CS Как это возможно? Никто не понимает Ну можно просто бегать, делать фраги У тебя самая настоящая ВХ ВХ вот, это самое настоящее ВХ Вот, видно все от начала до конца Но на ретейке, когда я зайду, вы там будете видеть, как я не вижу смоки Так, первый есть Иди сюда, иди сюда, второй есть Ну что ж, третий И четвертый 23 на 0 играю, никто не жалуется, а это шутка? Напишите, Нет. напишите тикет на него Наконец-то! Я люблю такие слова, я люблю такие слова бан... Ребята, это... мне, мне кажется, вы не очень хорошо играете Кто? Это... Это... Да это по-любому Кто? Да, да, да, это шок. у него голос похож Да, я отвечаю Отвечаешь, же, еще отвечаешь? Это не шок, тикет, пишите. позер Сейчас я вам покажу, как работает система со смоками О, кстати, тут хорошие игроки играют. 10 восьмые, 8 Сейчас меня здесь должны быстро разоблачить щитами. Если меня здесь не будут разоблачать щитами, но я уже не знаю. Вот, это был смог, это был смог, если что И вот чел здесь еще Да, смоки просто идеально работают Вот, последний чел здесь Кидаем флеш Окей Ну, короче, окей, я не вижу смысла продолжать Это полное дерьмо, которое не изменилось и стало эволюционировать а сейчас я вам покажу еще хуже ситуацию Все готовы? Погнали Так, а сейчас вы все готовы к тому дерну, который я вам покажу? Все? Окей, смотрите Я сейчас захожу в папку Maps Выбираю м -м, Mirage Закидываю этот Mirage вот сюда Все Что изменилось в спросите? Да, ничего Потому что мы должны еще прописать параметры запуска И здесь мы записываем UseBanList Все А теперь мы запускаем CSGO Как только мы зашли в CSGO, мы прописываем Bint Первый. Это на колесиках. И как только мы его ввели, вводим второй. Все. Ну что ж, заходим сейчас на де Mirage и посмотрим, работает эта штука или нет. Вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз наверх. И сейчас это дерьмо должно сработать. Так, так, так. Я впервые это делаю. Так, и. Да, это говно сработало. Вот как-то так выглядит сейчас CSGO. У меня просто нет текстур. Ребят. Вот так она выглядит Вот это десматч на Сайбершоке Я вижу все И игроки, и где текстуры, и где нет текстур Это просто Это смешно Что стало с этой игрой Но понятное дело, это пофиксят они быстро Так что прям убивать эту игру морально Нет смысла Сегодня ночью это должно выйти Ну просто как это вообще может быть в такой игре Почему в том же в Call of Duty Почему таких тупейших багов там нет Это как раз, год 2020 года Друзья, знакомьтесь Как вам такой Как вам такой Фербокс? Что будет дальше? 2020 ты рофлишь? <связь> <связь> короче, как я понял, остались только текстуры, но декорации пропали, вот Так, короче, это был Мираж, я вам сейчас покажу, как выглядят э, карты, к слову, Инферно Инферно а, выглядит именно так, кстати, похоже, без шуток, на... Не на CSGO На, на одну из старых версий Иди сюда, иди сюда, иди сюда Ура, ребята, наша чистая, честная победа. Я все-таки скачал чит, извините, но без читов играть скучно в эту игру. Поэтому сегодня ждите ролик, хвх. Эй, я пар... Да можно убить! В дым, в дым... Мне и щитами сложно играть. Задумайтесь, не деградируйте со мной. Не делайте этого. Вас забанят. Ну, я все равно чекну, как выглядят еще другие карты. Карта ДАС-2, смотрим. О, ДАС-2 очень интересно выглядит. Ну, кстати, насчет FPS я не могу быть уверенным, но должно быть больше. Первый есть. Сожалею тем людям, которые столкнутся с такими дебилами где-то. И я надеюсь... Он Ну да, я себя оскорбляю. Ну, но я... Но я записываю ролик. Для того, чтобы больше людей бы об этом узнало Прям сейчас мы на карте, это кэш И вот как она выглядит Вот на этом сайте мало что изменилось Здесь вообще все черное Один в три Природа, смотрите Не, тут какие-то жесткие Да, Я считаем не могу это Первый есть Ребят, в общем, это просто ужасное дерьмецо Посмотрите на меня, у меня нет головы адекватной, у меня лица нет Вы хотите стать таким? Не делайте этого, играйте спокойно Сегодня ночью эту обнову должны пофиксить Я, главное, успел записать этот ролик и поруфлил, посмеялся Это забавно, но на минут 15 дальше ты уже понимаешь, что ты... Ты мусор. Всем большое спасибо, кто посмотрел этот ролик. Я надеюсь, что ты не будешь это делать, тебя забанят рано или поздно. Это правда. Уже с того ролика забанил много людей. На фесте навсегда. Зачем тебе это дерьмо? Просто забудь. Ты посмотрел этот ролик, ты понял, что это происходит. Сегодня ночью это исправят, все нормально. Я советую тебе посмотреть мой ролик, который вышел вчера на канале, где я прокатил про игроков на m 5 Поэтому, кому интересно, можете тыкнуть по ролику, он у тебя на экране. С тобой был я, Шок. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Это очень важно, чтобы не терять новые ролики. Пока.